«Это правда, что я слышала, что у вас есть любовь, ребенок?» «Это не любовь, — сказал я, — страшная жалость, нежность, но и только. Расскажите мне все». И я рассказал все, вплоть до того, что сказала мне Гаша, посоветовавши мне поехать, пожить в свое удовольствие. И кончил так. «Теперь вы видите, что я всячески погиб».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 на Женевском озере в преждевременных родах.